Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – пустые карманы, либо пустая душа. Бойтесь не пустых карманов, а пустой жизни, пустой души. Мы всегда в жизни что-то покупаем. Бытовую технику, вещи, цацки, всевозможные безделушки, дешевые либо дорогие игрушки для себя, для любимых, для детей. Всегда зарабатываем лишь для того, чтобы потратить по сути, это деньги, средства нашего существования и цель нашей жизни. Задайте себе вопрос, что вы накопили внутри, кроме денег? На счету, в банке, в карманах ваших, в наволочках, подушек, под матрасами, в сейфах, да где угодно. Как правило, ничего. Я всегда утверждал и буду утверждать, но это моя точка зрения, что... Тот, кто малодушен, латает дыры внутренние, душевные, материальным. Он запихивает туда все, что угодно, лишь бы не сквозило, не тянуло, не продувало. Чего-то он недопонял, недоосознал, не проснулся, не переосмыслил. И теперь вся его жизнь – это мир материальный. Он покупает буквально все. Кто-то зациклен на домашней либо бытовой технике. Кто-то затихли, зациклен на вещах, на украшениях, на славе. Кто-то зациклен на власти, либо на деньгах вообще. Кто-то на себе самом. Но мало кто зациклен из нас, из мира людей вообще. На жизни, на помощи ближнему, на созидании, на созерцании. На заботе о ближнем. На помощи о нем же. Это я говорю. Жить по жизни с пустой душой. У вас могут быть забиты карманы. Либо мелочью. Либо пачками денег. Вы можете быть богатым. Вы можете быть средней руки бизнесменом. Может быть мелким предпринимателем. Может быть нищим. Значение не имеет. Самое страшное нищенство и самое удивительное и опасное нищета и бедность – это быть нищим душой. Когда вы не помогаете людям, когда вы не интересуетесь жизнью близких вам людей, когда вы о них не заботитесь, когда вы не интересуетесь их жизнью, когда вам вообще наплевать на весь мир, лишь бы быть не хуже, а желать на лучше других. Вам главное, чтобы вы выглядели соответствовали, были выше, красивее, сильнее, богаче. Лучше, Но никогда вы не думайте о тех, с кем соперничите всю свою жизнь, 24 часа в сутки, даже во сне, многим снятся сны, что он чего-то добивается, либо к чему-то стремится, либо уже что-то получил, и этим, конечно же, кичится. Жизнь с пустыми карманами – это совсем не страшно. Вы можете быть бедняком, но крайне уважаемым. Вы можете быть нищим человеком, но очень известным в кругу тех кто прозрел Вы можете быть богатым бедным кем угодно главное иметь внутренний потенциал и главное быть богатым душой вот здесь нужно правильно расставить акценты не потеряйтесь и не промахнитесь вы всю свою жизнь накапливаете средства для чего вы не знаете как вам кажется, лишь для того, чтобы улучшить вашу жизнь. Но улучшаете ли вы ее каждый день, требуя от себя и других все больше и больше, все большего комфорта, все дороже и больше автомобиля. То же самое прививаете своим детям с мало, с малого возраста. И они проникаются и зараживаются той же гадостью. Жить лишь ради собственного комфорта и ради того, чтобы удивить других. Но живем ли мы для комфорта внутреннего, для души? Заботимся ли мы о своих близких и родных, помогаем ли мы им, любим ли мы их по-настоящему, как о том говорят мудрые люди и как о том пишут книги? Мы не знаем, но мы знаем одно – нужно успеть заработать, нужно успеть потратить свою короткую жизнь на нужные нам, как кажется, вещи, а все остальное придет со временем. Многие к Богу приходят на закате жизни, многие осознают о бренности всего материального на закате жизни. Редко кто осознает это в ее начале, но кто осознал, уже не гонится так за материальным. У него другие приоритеты. Он может зарабатывать, а может и нет. Его философия жизни другая. Он ищет внутри и всегда находит. Тот, кто ищет внутри, находит больше тех, кто ищет снаружи. Снаружи вы найдете лишь то, что можно пощупать, продать, сломать или обменять. Тот, кто ищет снаружи, всегда это пихает в себя, на себя, предлагает, продает и этим хвастается. Тот, кто ищет внутри и внутри же находит, этого не пощупать и не увидеть, Да можно лишь почувствовать. И эти люди живут в тысячу раз богаче тех, кто живет с набитыми карманами. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.